А где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что? Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это, это фригийский колпак. Он символизирует свободу. А это это массовки пас. Вместе с вами находятся молоковича. Я не могу Ты активировал яблоко, а оно общается с твоей дымкой. Отпусти меня. Семьдесят два дня до момента побуждения. Ты, наше дитя и дитя наших врагов. Конец и начало. Вот, как мы ненавидимы почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через города пройдет спутница, но я не вижу ее. Место зазвоняет перед моим обзором. Что ты делаешь? Он должен быть открыт. Mm -hmm. Ты должен сыграть свою роль. Без ошибки, как на них все. Хватит, прошу. Ты знаешь очень мало. Я должен mm -hmm. набрать тебя. Не сопротивляйся. Нет. Это путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. А будешь стой. Иди. Один.